Прозрачность и открытость компании Арифлайн проявляется даже в ее продукции. Либо бутыльки открытые, либо внутри бутылька нет никаких скрытых бутылечков. И мы с вами сейчас это проверим. Вот я сейчас на ваших глазах отрежу вверху этой тоналки. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Это тоналка, которой я пользовалась. Если здесь написано, что здесь 40 мл, то и бутылок будет соответствующий. Никакого введения в заблуждение покупателя, который не прочитав на упаковочке, сколько же миллилитров там содержится, берет упаковочку, оценивая ее по размеру. Пользуйтесь продукцией Арифлэйм, друзья, и вы всегда получите высококачественную продукцию по доступной цене.